Здравия, друзья! С вами на связи Залевский Денис. И сегодня у нас замечательный день, 14 января. Сегодня у нас Международный день друзей. И хотелось в этом видео затронуть темы автоматизации. Но так как сегодня такой день, мы как раз с этого и начнем. То есть, ну, сейчас я нахожусь у себя на странице ВКонтакте. <coughs> Заявки в друзья уже все обработал. До того, как начал да, записывать видео. Ну, в принципе, не страшно. Ну, видим, что у меня получается за два дня добавилось больше 200 друзей. То есть, еще... 11 числа у меня было там 1983 по моему друга вот. ну и каждому другу то есть нажимаем вот заявки в друзья да, приходят, то есть робот работает на вашей странице после запуска автоматизации роботизации и значит, отсылает делает, ставит лайки людям, делает репосты и у вас идут добавления в друзья активно. Потому как робот рассылает заявки, и вам люди добавляются в друзья после того, как робот с вашей страницы поставил им лайк. Ну и вот, например, мы видим, сейчас у меня одна заявка висит. <coughs> Роман Коваленок. Нажимаем добавить друзья. Переходим на его страницу. И нажимаем написать сообщение. И вот сегодня, так как сегодня день друга, да, я получил вот такое поздравление. Сейчас я его вам зачитаю и отправим роману. Шекспир сказал, я чувствую себя счастливым. Ты знаешь почему? Потому что я ничего не жду потому что ждать и надеяться всегда больно. Все проблемы имеют смысл и значение, мы всегда будем встречать людей, которых мы не волнуем, даже если они говорят, что мы важны. Важно быть сильным, потому что после каждой тьмы и падения в жизни приходят действительно хорошие вещи. Нет плохих вещей, будь всегда счастливым и смейся. Помни себя, живи для себя, думай об этом и дыши. Прежде чем сказать – послушай, прежде чем написать – подумай. Прежде чем ответить, послушай. Прежде чем умереть, живи. Прежде чем что-то сделать, понаблюдай. Красивые отношения – это отношения не с идеальным человеком, а с человеком, с которым ты учишься жить. Принимай людей с их ошибками, иначе ты в конце концов пожалеешь об их потере. И это причинит тебе боль. Если ты хочешь быть счастливым, живи счастливо. Обращай внимание на хороших людей вокруг тебя, потому что ты один из них. Помни, когда ты меньше всего этого ожидаешь, будь, будет кто-то, кто сделает твою жизнь более красивой. Никогда не разрушай свою личность для людей, которые являются лишь временными. Сильный человек пытается держать свою жизнь в порядке. Даже со слезами на глазах он встает и говорит с улыбкой. Я в порядке. Отправь это сообщение сильному человеку, я сделаю это прямо сейчас. Я делаю это прямо сейчас. Ты увидишь, сколько ответов ты получишь. Ангелы говорят сегодня ночью две вещи, которые тебя очень волнуют, будут снова в порядке. Утром ты почувствуешь себя лучше. Я оставлю с тобой 12 ангелов, один на каждый месяц. Отправь этот текст «12 друзьям», включая меня, потому что сегодня международный день друзей. Отправь это сообщение людям, которых ты не хотел бы потерять. Если ты не отправишь его, значит у тебя нет времени для твоих друзей. Если ты получишь это сообщение 6 раз, это означает, что ты человек, которого очень любят. Ну вот такой вот текст. И сейчас мы его копируем. Скайп перестал работать и отправляем Роману. Таким образом, то есть, мы поздравили Романа с Днем Друзей. И таким же образом, то есть я каждый день обрабатываю заявки в друзья, которые мне приходят. И значит, пишу им различные сообщения. Как посмотреть новых друзей? То есть, вот нажимаем новые друзья. Видим, это люди, которые добавились к вам в друзья за сегодня. То есть вот такой вот списочек. Ну тут, наверное, вот человек 50-60 наберется в этом списке. И вот таким образом просто заходим. Либо сразу, да, добавляю всех друзей, все заявки. потом захожу уже, открываю вот новые друзья. И нажимаю «Написать сообщение». И вот таким вот образом рассылаю приветствие, рассылаю вопрос, чем я могу быть полезен. Рассылаю информацию по призм, по таксфону, по правоведу и так далее. То есть всю полезную информацию, которая у нас имеется на сегодняшний день, мы отсылаем нашим друзьям которые добавляются э, к нам благодаря роботизации ну, вот сейчас не будем как бы тут всех всем отправлять чтобы не тратить время на видео <coughs> смысл понятен то есть и сейчас э, что хотел бы сказать то есть это видео я планирую сделать коротеньким Хочу обратиться ко всем участникам автоматизации, которые уже подключились к этой услуге пользуются ей получают результаты. чтобы вы связались со мной по контактам мы как бы я есть в чатах в чате до да, лиды роботы также у каждого из вас есть мои контакты потому что я с вами связывался запрашивал информацию для запуска робота на страницу. Поэтому прошу всех, кто неравнодушен к развитию нашего направления, связаться со мной для того, чтобы мы с вами могли записать коротенькое видео, где вы бы дали, сделали отзыв о результатах, которые вы получили благодаря автоматизации. То есть, что вам это дало, там какой прирост друзей, какие новые у вас появились навыки да как какие они вам принесли результаты и так далее то есть ну, об этом вот с каждым из вас я бы хотел поговорить коротенько поэтому делаю вот это вот видео обращение ко всем кто уже подключен к автоматизации также обращаюсь к тем кто еще не подключился не не подключил себе автоматизацию до да, роботизацию возможно человек кто будет смотреть это видео еще даже не слышал да об этом что это такое то я под видео в описании приложу ссылочку на вот этот вот на это видео видео длится 2 часа 37 минут но как бы прошу не пугаться а посмотреть просто это видео найти время там за место какого-то фильма или еще что-то и вы просто многое для себя нового узнаете, что на данный момент сейчас реализовано в Правовед Сибирь, и каким целям мы идем. То есть на данный момент у нас при запуске автоматизации, после того, как вы заходите на автоматизацию, вы получаете робота на страницу ВКонтакте. Можете использовать нашу страницу, если у вас нет своей, да, либо вы ее используете по каким-то другим... там целям то есть ну, по каким-то соображениям вы не используете ее да там для развития то есть для того чтобы развить любой свой проект это очень хорошие инструменты потому как после подключения автоматизации у вас получается что ну в среднем там около 100 друзей в день добавляется на страничку и всем вы можете отправлять информацию о своем проекте. А также взаимодействовать с ними да, различным образом. Вот И плюс у вас еще появляется вот такой вот кабинет. Сейчас у нас откроется браузер другой. То есть развитие своей странички, прокачка, да, это у нас роботизация, то есть запуск робота на страницу. Автоматизация включает в себя такие вот направления, что вы получаете себе, регистрируетесь вот на сайте Центр и получаете себе каждый день по 10 контактов. Вот мы видим. 10 контактов вам каждый день приходят где мы видим почту человека и телефон. А эти данные взяты с открытых источников, то есть нигде не украдены там и так далее. Поэтому никаких претензий к вам за это не будет. И видите полный список вот почт этих людей, да, чтобы может, не выписывать, например, можете сразу их все выделить и отправить им одновременно всем письмо с почты, Как бы что я и делаю каждый день. И регистрировать на автомате вот этих людей в проекты. На данный момент у нас тут представлен TaxFone, PRISM, Правовед Сибирь, Тайга. А потом еще будет у нас здесь Skyway. На данный момент реализована автоматическая регистрация людей только в TaxFone. То есть, каким образом это происходит, сейчас могу вам продемонстрировать, если они у меня обновились. Ага, обновились. Происходит это таким образом, то есть, вы заходите в прав центр, да, видите вот эти контакты. Также у меня открыт таксфон. Так, сейчас мы зайдем. Заходим в TaxFone и нажимаем регистрация партнера. То есть я сделал вынес закладочку. Вот у нас открывается поле регистрации. И вам достаточно нажать вот эту кнопочку. Сейчас у нас при первом заходе через оперу у нас блокирует. Нажимаем разблокировать и все начинает работать. Все, и видим, что у нас на автомате заполняются все поля. То есть, э, все данные, которые предоставил человек, они вносятся в соответствующие таблички. То есть, э, имени человека своего не написал, поэтому у нас тут просто стоит имя, и после регистрации человек уже сам может зайти, исправить, э, то есть, недостающие данные вписать. Да? Нам остается поставить, что в мужской пол, нажимаем «Далее» готово продолжить после этого заходим в контакты нажимаем на человека и нажимаем галочку добавлен в такс если бы этот человек то есть если у вас нет например такс да, и вы хотите регистрировать вот эти контакты людей до да, которые вам приходят в какой-то свой проект то вы просто можете нажать пропустить чтобы у вас отобразилось, что вы этого человека обработали, да, чтобы вам пришли следующие. И на электронную почту человеку отправить всю необходимую информацию да, о вашем проекте. Также можете позвонить человеку на телефон. Тут все предоставлено. Ну и вот таким образом, то есть мы отметили его. Опять, ой, опять заходим в TaxFone. Нажимаем регистрация. Опять кнопочку TaxFone. Видим, у нас все поля заполняются. И вот таким вот образом нехитрые действия вас приводят к результату. Так, я сейчас тогда, наверное, паузу поставлю, чтобы не тратить времени. Да? Добавлю всех. Тут 10 человек всего лишь, да осталось уже 8. Добавлю всех и продолжим. Я покажу... Каким образом я потом информирую людей о том, что они зарегистрированы в TaxFone и даю им первичную информацию. Итак, все, мы всех зарегистрировали. Сейчас последнего отметим, что добавили все потом беру, получается вот список email адресов, копирую их все. Тут пока закрываю на сегодня и <coughs> нажимаем написать. Захожу на почту, вставляю сюда данные адреса. Тему пишу новости. Так. Новости. Правовед. Север. И у меня есть различные заготовочки. Также рекомендую всем занимается автоматизация до да, рассылкой сделать себе заготовки заготовки различных писем и так далее чтобы каждый раз не писать новое письмо а просто брать уже готовое письмо копировать и отправлять людям Ну, вот такого рода. То есть различные, различные письма я отправляю. Ну, сегодня отправим вот такое. Как вы знаете, мы занимаемся освобождением народа от кредитного рабства, угощаем продуктами здорового питания, распространяем здоровый образ жизни и культуру Великой Руси, традиции наших предков. Также мы способствуем возрождению Советского Союза, нашей Родины, помогаем получить законный паспорт СССР по которому мы уже свободно ездим на поездах. Пришло время поделиться с вами еще несколькими замечательными возможностями. Мы запустили автоматизацию, роботизацию в интернете. Рекомендую посмотреть это видео. Оно вам расскажет, как в короткие сроки построить свою сеть партнеров в любом проекте или автоматизировать собственный бизнес. Вот ссылка идет на видеоролик. На сегодняшний день существует народная криптовалюта Призм. Что такое Призм? Видеоролик. Инструкции, пошаговый алгоритм, как регистрироваться в призм. Потом также сейчас можно стать соучредителем потребительского кооператива TaxFone. Народное такси, которым со временем будет пользоваться весь народ. Народное такси выгодно и для водителя, и для пассажира. А для пайщиков соучредителей будет еще и пассивный доход, как и сейчас у владельцев таксопарков. По, пока еще есть возможность приобрести долю доли таксфоне но их количество уменьшается и они дорожают все и идут видеоролики просто и понятно Так. таксфон канал youtube ссылка для регистрации и код активации приложения если у вас возникнут какие-либо вопросы можете заказать обратный звонок написав ответ на данное письмо и указать номер телефона или логин в скайпе. либо можете сами обратиться по контактам все и тут все мои контакты вот такое письмо и нажимаем отправить Итак, и так вот 10 человек да получили сейчас от меня информацию то есть они получили информацию от так на почту им пришло что они зарегистрированы и следом они получили информацию от меня где я кратенько разъясняю да предоставляя им видеоролики информационные где человек может посмотреть узнать первичную информацию либо связаться со мной по контактам также задать вопросы и узнать информацию ну и вот друзья на этом мы завершим запись этого видео еще раз напомню что жду всех участников автоматизации к себе чтобы обращались ко мне в личку для того чтобы мы записали с вами коротенький видеоролик о том какие результаты вы получили с автоматизации и как вы к этому относитесь, то есть ваши ощущения. Так благодарю всех за внимание, подписывайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если данное видео стало вам полезно. И до новых встреч, друзья!